Всем подписчикам привет! Я хотел вам показать сейчас один прием, который позволит вам стать самому игнорефлексотерапевтом с помощью так называемых микроигн. Микроиглы кнопочные. Они давно известны, выпускаются уже у нас фирмой Медкитру. И можно приобрести их в магазинах Медтехники. Можно заказать на сайте у них Медкитру. Что это за штука такая? Это микроигонка из медицинской стали, которая расположена в середине вот такого пластыря. Обычно пластырь медицинский телесного цвета, в серединке которого прикреплена вот эта микроигоночка. Она небольшая, высота всего полтора миллиметра. И она не прокалывает кожу, а прикрепляется в рефлекторную точку. И оказывают длительное раздражающее действие, то есть она ее как бы возбуждает, эту точку. Я сейчас покажу вам на примере точки Шенмэн. Шенмэнь это точка очень важная, находится на меридиане сердца, и которая еще называет ее точка источник или точка Солнца, точка висок. Она оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Парная точка, вы перед этим ее находите, находите по атмосу или же по литературе, она находится на складке лучезапястного сустава, парная точка. Размечаете и приклеиваете эту микроигулочку в ту точку, которая находится у вас в заторможенном или в спящем состоянии у меня это левая точка то есть вот так вот подносите на центр и пластир расправляете получается у вас вот такое вот постоянно воздействующая микроигла на эту точку шенмейн она не мешает в ходьбе или допустим в обыденной жизни Пластик достаточно хороший и оказывает длительное воздействие. Также ее можно прикреплять в любую функционирующую и известную рефлекторную точку. Спасибо всем за внимание, а они достаточно дешево стоят. Подписывайтесь на канал.